Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как разблокировать киви кошелек. А спонсор этого выпуска ⁇ ExHub.io. Быстрый обмен криптовалют по всему миру. Переходим на сайт киви. Кстати, группа компаний киви образована в 2007 году. Крупнейшие частные акционеры киви это Сергей Салонин и Борис Ким. Сергей Салонин мне нравится своим необычным взглядом на казалось бы простые вещи. Выбираем помощь обратиться в поддержку, выбираем безопасность, управление и блокировка, разблокировка. Вы можете прочитать всю информацию, которая выдана в этом разделе, либо в двух словах я объясню, как это делается. Нужно ввести номер кошелька Kiwi, вводим адрес текстурной почты, пишем ситуацию, вводим серию номер паспорта и указываем дату выдачи. Указываем фамилию, имя, отчество владельца Киви кошелька. Далее, есть такая графа. Ваша заявка будет рассмотрена быстрее, если вы приложите к ней следующие документы. Если вы подаете заявку в первый раз, то рекомендую сделать вам селфи с паспортом в руке. Выделяем галочку. Загружаем паспорт. Также и есть графа загрузить договор с оператором сотовой связи. Эта информация вам потребуется позже, когда вы будете уже в диалоге с операторами Kiwi. Вам потребуется договор с оператором сотовой связи. Вернее, фотография. Далее, экономическое обоснование операции. Как скрин, я закреплю экономическое обоснование, вы поймете, как его составлять. Далее, фотокарты. Вот Не обязательно. И фотовыписки которые не обязательно далее нажимаем кнопку «Я согласен заполняем кайп и нажимаем кнопку отправить после этого менеджер банка свяжутся с вами с помощью электронной почты и зададут вам все необходимые и интересующие их вопросы после чего вы сможете разблокировать кошелек либо заблокировать его но при этом вывести ваши средства на другие счета я надеюсь видео было вам полезно поставьте палец вверх чтобы больше людей, которые заинтересованы в разблокировке своего Kiwi кошелька, смогли увидеть это видео. Сайт xhub.io. Быстрый обмен криптовалюты по всему миру.